Так, ребят, сейчас еще у нас пятнашка в роводе. Сейчас будем разбирать накладки. Крыло снимем, двери снимем. Посмотрим, что там под накладками конкретно. И тогда уже опять снимем. Двери тоже не айс. В общем, так. Так, ребят, ну вот сняли двери, сняли обшивки. Ну и, как обычно, вот такой вот результат. Дырки. Дырки. Вот такие дырки у нас. Вот. Ну, с клиентом созвонился, с хозяином. Я его говорил вот так вот менять по вот эту вот балку, потому что здесь вот вот здесь все целое, неповрежденное и шпильки. Это чтобы не нарушать, как говорится, вот эти вот все клепки. Это вот спасти, потому что там все чисто и очень хорошо. И мы поменяем вот так вот порог вот до самого конца и вот так вот вот сделаем аккуратно потому что смысла нет туда лезть потому что весь металл вот это очень хороший вот а тут соответственно все вот так вот и до конца все поменяем арку ну и соответственно здесь там еще полы у него я покажу потом тоже там снутри полы мы там купили эти все накладки которые менять вот если здесь вот сейчас вот настроиться видно будет наверное света не хватает вот здесь вот дырка прямо вот здесь вот где под домкратник это все менять будем вот так что дальше в процессе все покажем Ну вот, срезали. Вот, как он был у нас. Снизу. Вот. И тут вот. Здесь вот тоже это подам кратник, но менять будем. Здесь вот все печально, наверное, тоже все. Еще так. Вот спереди просто здесь у нас есть усилители сейчас будем смотреть как его срезать и что тут если не совсем я могу к нему приваривать кусок туда усиливать вот сейчас пока зачищать будем всю эту беду Так, ну вот зачистили, но оказалось все печально. Угу. Вот такая шляпа. Вот такая вот медаль здесь. Здесь вот все... То же самое. Здесь вот все. Вот. Все, все, все. Ну там вообще жопа. И придется сейчас вот так все срезать. Все-все-все-все-все. Усилитель наращивать. И с той стороны наращивать, соответственно, и полку. Вот так вот иногда бывает. Так, ребят, вот подделали, заделали. Усилители пришлось сгнили. По всей длине пришлось наращивать там. И, соответственно снизу я, домкратники у нас это там целиком вот эти вот пластины пускали сейчас там говорим сейчас порог приварим и соответственно промажем все что надо там герметики мы прокрасим и сейчас порог будем приваривать как приварим так ребята вот. грунтанули сейчас нутрянку все и порог вот такой вот и это для сварки что варить можно по нему ну и соответственно порог внутри герметиком. все шуи сварочные соответственно и снизу все что у нас там имеет быть по всей не до конца все здесь тоже все в герметике. Ну, соответственно, сначала грунтовочки положили с баллончика брызнули, а потом герметик кистевой шовный. Вот. сейчас подсыхает и антигравием под пистолет, который отобьем. Ну и, в принципе, все. Ребят, ну вот конечный результат. Невольно отбили антигравием. Низ, весь порог вот так вот. У нас вот так вот до конца. Так что вот так войдет очередной ремонт пятнашки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить очередные видео. Всем удачи!